коллеги всем привет предлагаю оперативно пройтись по рынку начнем с нефти легкая нефть американская что у нас здесь на прошлой неделе мы очень сильно просели падение было практически на 700 пунктов причем за несколько часов и достаточно мощно что у нас здесь есть у нас есть огромные кластерные вливания по цене 60.13 мы здесь флейтили это в принципе является неплохой отработкой, но больше сейчас интересует классное вливание по цене 61.98, ну, округлим до 62. Что у нас здесь? В принципе пытаемся их затестить, но пока не получается. Больше выглядит это следующим образом, что произойдет в ближайшее время тест 62. Пока не уверен, что с первой попытки сможем преодолеть и скорее будет больше откат. пока цена у нас зажата между 60-65 и между 62 баксами. То есть ну, практически 150 тиков есть движение, поэтому в этой области торгуем. Возможно, когда под накопим уже объем, побольше будет мощи, то уже сходим чуть повыше. Куда я ожидаю? В принципе, если конъюнктура на рынке не поменяется и у нас это пила продолжится, то мы тестим вот этот вакуум. И вполне допускаю, что к 64, может быть чуть повыше 64,45 мы можем в ближайшее время вернуться. Но промежуточные цели, давайте ориентируемся на 63, на 63,12, вот на этот объем. В первую очередь смотрим, как ведет себя цена в районе 62 долларов. Преодолели, вполне возможно сходили там 62 50, может чуть-чуть повыше, скорректировались, вернулись к 62 и вот отсюда уже можно, в принципе, прикупить. Дальше у нас движение открывается к уровню у нас 63 50 и 64-64-50. Сможем ли мы полностью восстановить, отыграть падение, пока сложно сказать, но, в принципе, все шансы есть что точно не стоит делать агрессивно отсюда продавать понятно что у нас был импульс сейчас идет коррекция но как мне кажется скажем так вы назовем это чуйкой не все так просто поэтому не пока лучше не продавать а если продавать то как можно как можно выше хотя бы от 63 что касается поясом 500 мы уже торгуемся на новом контракте это у нас июньский контракт и до середины июня мы будем уже на нем торговаться первое мы сейчас застряли на достаточно мощном уровне поддержки это 3900 это месячный под и он очень давно здесь находится то есть мы по факту весь этот год у них есть с 11 февраля практически, да, то есть неизменно здесь объемы накапливаются. Поэтому будем посмотреть, что будет происходить. Каких-то глобальных движений я не рекомендую брать. Торгуем исключительно внутри дня и ждем развития событий. В первую очередь я ожидаю по S&P 500 движений наверх к уровню. 3936 вот к этому недельному объему и дальше уже будем посмотреть сможем мы преодолеть вот эти кластерные объемы, кластерное вливание или же нет. Есть вероятность, что не сможем из первой попытки и сохраняется вариант то есть мы можем уйти вот сюда. Пока посылок к этому нет, но я рекомендую не брать Долгих не в плане лонговых, а именно долгих по времени покупок. И старайтесь сейчас акции торговать в первую очередь внутри дня. Либо закрываться по первым целям, ну где-то 50-75% объема. Нам необходимо закрепиться выше вот этого объема 39-36, а в идеале обновить исторические максимумы. Но с учетом того, что у нас на этой неделе выступает товарищ Павл, сделать это будет крайне непросто. Искренне надеюсь, что эта неделя будет знаменательная. Вся жо, которую мы пережили за последние полтора месяца, она пройдет и уже добрый путь. Но рассчитываем на лучшее, а готовимся как обычно к худшему. На этом все. Всем соблюдать риск и мани менеджмент. Еще раз фиксируем свои позиции по первым целям. Выключаем режим жадины. Сейчас важно отгрызать от рынка как можно чаще как можно больше но не жадничать